здравствуйте друзья у нас опять суббота 12 число ноябрь месяц 12 уже ешкин кот уже почти зима вот И мы с вами в моей академии кролиководства с вами я евгений макляков всех привет рад вас видеть слышать вот вот уже сергей ряписов самый первый ех, я даже что-то не причесался А, да ладно да кролиководом сойдет у нас с вами, как всегда, марафон вопросов, субботний, да, мы работаем час времени с 9 утра Москвы до 10 часов, не более, да, потому что в 10 часов мы уже встречаемся в зуме с платными подписчиками Академии, то есть со спонсорами Академии, с друзьями моими, вот, друзья, попасть к нам в друзья элементарно просто, достаточно просто подписать платную подписку здесь в группе МакРол вконтакте или в группе МакРол в одноклассниках. И все, и вам будут доступны наши чаты секретные, закрытые, да, и там я уже опубликовал ссылку на сегодняшнюю встречу в зуме, онлайн встречу, рад будем вас видеть. Вот, работаем мы нет более часа до 10, я уже повторюсь, да? И, но бывает меньше. Потому что цель наших встреч ваши вопросы, вернее, мои ответы на ваши вопросы. А коли вопросов нет, да, мы прекращаем встречу и идем заниматься своими делами. Тем более, что дел у нас всегда много. Вот сегодня я как раз, пока вопросов нет, буду совмещать приятно с полезным. Почему я назвал копченый кролик, да, бизнес или баловство. Небольшую предысторию, да. То есть, ведь мы мясо производим, да, я всегда говорю, ребята, я мясник, я могу научить, как вырастить мясо. Э, с наименьшими затратами физическими, материальными а что вы будете с ним делать я не знаю, собак кормить. я вот собак кормлю кроличатиной, да ну и людей вот свежим э, мясом кроликов или э, тушеночки колбаски, кто чего, да или копчености вот, мои люди э, мои клиенты предпочитают копчености любят, вот, поэтому я их с удовольствием делаю, и вот э, по-разному, да, кто как. Вот сегодня у меня как раз заказ, мне нужно срочно к этому не доставка, да. Сегодня и срочно сегодня попросили копченого кролика двух, и не просто копченых, а расфасовать надо по пакетикам. И у меня времени цветнот вообще не хватает, поэтому я решил, думаю, фасовать будем в прямом эфире. Сейчас вот видите, он там на кухня сзади, да. Вот вот здесь мой офис а вот там у меня кухня Вот сейчас пойдем туда на кухню там уже два кролика я положил уже ждут свежие, свежезакопченные то есть я как раз коптил вчера вечером закончил вот они ночь у меня отвесились укрепли вот. и часть поедет целиком а двух надо мне сейчас распасовать в вакуумные пакетики чем мы будем с вами заниматься отвечать на ваши вопросы если будут и попутно заниматься делом Поехали. Здесь переключаются Нет, та же штука, да, переключается. Сейчас я переключу. А, надо же. Вот, пока вы там собираетесь. У нас тут всего два человека. Алексей Коша подошел, смотрел. Здравствуй, здравствуй, Леша. Так, я надо мне... Вот. О, тут уже да, какой-то комментарий. А, доброе утро, Евгений Тайч. Привет, привет. И Метьхад Саддаров поставил... Э лайк like. вот это хорошо я рад только почему-то я на телефоне не вижу этого лай лайка ну да ладно так надо же поделиться да обществе ну вот как то так Скучно вам без меня. Сейчас, ребята, я быстренько. Оттягивайтесь, не скучайте. Сейчас пойдем. А руки как вкусно пахнут копченостями. Так, ну ладно. Не будем терять время. О! Вот, вот видите, какая красота у нас тут. Вот. таких вот два штучки мы. Я уже приготовил здесь нож, доску. Вот сюда мы будем предварительно идти значит, сейчас мы должны будем отделить отдельно бедрышки, отдельно э, крылышки, да, вот эти лопаточки, самое нежное, самое вкусное мясо, отдельно спинки, вот, и грудную клетку, и все это потом зафасуем, пока же будем это все сюда складывать, вот, потом, вот у меня, здесь, видите, вот такая ваку вакуумирующая машина поставим ее и будем вакуумировать не знаю будет ли вам видно Ух. так Ой. О. о так будет вот видно да точно э, кастрюльку пока сюда берем А. А. <свят> Ай-яй-яй, какая вкуснятина Вот, значит Сначала я обычно начинаю сразу Вот с этих вкуснятинок Вот, с бедрышек Очень вкусно, ребята. Это просто обалденно. Ах. Вот такое вот получается бедро. Одно. Второе, сам был. Да людям надо. Вот теперь можно отделить. То есть я вот эту вот вытяненько вот здесь вот пошина такая, да? Вот видите? Вот, я ее обычно от спинки вот так вот отделяю. Буди. Баста уже услышал. Вот, хочет вкусняшку тоже. Вот, я ее оставляю с грудиной. Вот, потому что на спинке и так, в принципе, с мясом порядок. Поэтому вот эту вкусняшку я ее оставляю в довесок грудинки. Вот здесь по первому подреберью, прямо вдоль ребер, вот так вот подрезаю. видите, если кому интересно, все вот видите, все. Ну, копчик, вот этот тоже, зачем он покупателю, да? Мы его тоже сейчас купируем. Как раз по те места, где отрезались у нас бедрышки. Вот, вот этот копчик, да? Я его сам хе -хе, съем или баста он просит. Хе -хе. Вот а это тоже допечатывать. Вот видите, у нас еще осталась какая-то часть. Вот это мы сейчас сначала отнимем крылышки. Очень годная часть кролика. Вот здесь самое нежное мясо. Будьте. Вот такие лопаточки. И вот у нас осталась грудинка и шея. Я обычно тоже шею отрезаю себе, любимому. Вот. А вот это вот идет покупателю. Это, конечно же, тоже на любителя. Вот. Как правило, это к пиву. Незаменимая вещь. Тем более вот с этими пашинками. То есть она очень хороша. Ну вот. Так потихоньку незаметно мы его разделали. Вопросов нет никаких. А, до разрителей не осталось. Ну и хорошо. Купируем Кирик. Еще одна часть. Вот, в общем-то, все. печатать. Это мы сейчас уберем. Павел здравствуйте, здравствуйте, Павел. Так, ну я, наверное, все-таки... Да, прерву беседу, тем более мне звонят. Вот раз вопросов нет на сегодня, до свидания. Со спонсорами встретимся в 10 часов. Всем остальным пока-пока.